Всем привет, меня зовут Инна, мне 23 года, я уже три года проживаю в Китае и преподаю английский язык. Раньше я изучала китайский язык в университете, и по приезду в Китай я начала его изучать на онлайн-курсах. На онлайн-курсы Мойманлай я пришла для того, чтобы избавиться от своей застенчивости и разговаривать на китайском языке. Как раз таки на этих курсах я стала больше разговаривать, мне стало проще произносить слова по тонам, и стало намного проще составлять предложения. Больше всего мне нравятся онлайн-уроки с преподавателем. Онлайн-школу Манманлайн я бы порекомендовала как и для начинающих, так и для таких, как я, учивших, но немного подзабывших китайские язык. Так что я очень рада, что я выбрала именно эту школу, и я буду дальше продолжать здесь учиться.